выступит всемирно известный ансамбль Жестянка. Просим, просим, просим! Давай, давай. Опа! Оп! плоткая макушка ножки выкручены глазки выпучены <смех> <смех> Лягушка-квакушка, плоская макушка, Среди всех зверушек нет свежей лягушек. 칼! 칼! 칼! 칼! 칼! 칼! 칼! Не обижайся на голубцов, мой друг. Иди ко мне. Волшебным словом, мудрецов, я помогу тебе. Если друга обижу, пусть я свет не увижу, я друзьям помогаю. Слово тайное знаю, пучеглазому братцу помогу стать красавцем. Лишь коснусь я тебя, станешь друг мой красавцем, Всех зверушек лесных перестанешь стесняться. Не верь обидчикам ты злым, мой друг, иди ко мне. Одним касанием своим и я помогу тебе. Эх! Ой, беги, что такое? Ты меня! Да что это такое? Ой... Ох, ох, ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так-так, так-так-так! Так-так-так! Так-так-так! Спасибо! Ой, ну кто же так играет? В любом деле нужно сдать меру. Дружно нужно жить, друг друга уважать. Тебе, пусть эта история, послужит уроком. За сладкими речами часто кроется ядовитое жало. Ой, ух...